Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки моего подписчика Егора. Все, кто хочет попасть на мой канал, отправьте свою постройку мне в Дискорд и напишите, что она умеет. Я обязательно посмотрю и свяжусь с вами, если она мне понравится. Ну а мы начинаем. Все, начинаем. А, стой! А как тебя называть? Панику в робоксе в дискорде, или? Как? Ну, Егор, Егор, пожалуйста, Егор. Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки Егора. Ну да, всем здорово. Так, ну, давайте начнем с корабля. Комментарную загрузку я включил. Ну, вот, ладно, все. Так, сейчас поставлю джекпак. А, у тебя тоже такое есть? Ну да, только мне с этим аккуратно надо. Позже улучшу. все. Так, тут кабина капитана. Каюта, точнее. Диванчик. Так, тут картина? Да, а, картина. подушка? Подушка. А, тут у нас капитанский мостик. Ну, где управляют лодкой. Ну, кораблем. А руль где? Я вижу. Ну, он сам плывет. Ну, понятно. Здесь Тут можно забавиться наверх. Сверху походить. Тут все опасно. Винц. Здесь есть магнит, который Винц, может да. одним, одним разом Но... можно запустить. Это О. я еще строил до обновления с этим. С ну, с новогодним обновлением. Вот так ты еще тут сам? Я сам делал, копировал. Ну да, я вижу А вот здесь сзади корабль, а почему он сзади? А, ну, это спасательная шлюпка Почему он сзади, а не сбоку? Ну, сзади как-то мне попроще было сделать так, есть кнопка, которая убирает масло А почему сбоку да. F? Что это означает? А, F, ну, типа проиграли, все, белый флаг А тут E, что означает? Ну, это в честь моего ника, Егор Понятно, а вот эти коробочки ты тоже, наверное, сам сделал ну, они, они сделаны из этого. А, из лестницы. Да, из лестницы. А потом я их заставил деревом. А вот это уже самодельная коробка. Ну, я из... может еще вниз попасть. Но здесь из все из титана. Коробки. Корабло, пасхалочка. Титана. А с чем ты все сделал из титана? Я это сделал, когда у меня еще было очень мало дерева. А И... что за пасхалочка? я чуть не понял. Uh, ну, вот, смотри, короче. Вот в этой коробке внутрь загляни. Вот ведь, вот тут. Вот, вот, Удари мне джутпак, который ты мне одел. А, хорошо, сейчас сниму. Всё. А туда было внутрь, можно было попасть? Куда? Внутрь можно было попасть? Нет, нет. Тут стоят такие перегородки. Секретка, в которой не попасть. Понятно. В принципе, да. А И что-то есть. А как тут а... сделал, что только одна сабля была? А, я не знаю, она, ее там, по-моему, кто-то взял. Так, окей, пойдем сюда. Первое место, второе место. Ой, мне пнули. А, тут, тут я просто, когда еще был Билд Battle, я нафармил кубка побольше. Но Билд Battle до сих пор есть? Да, Здесь есть. Череп. То сейчас. Зачем-то? Череп. Он еще с Хэллоуина остался. Я, я, я, я там просто дополнял это Хэллоуина. Есть какие-то переговоры происходят? Ну, в принципе, да. Колбасочка. Тортик и яблочный сок. А тут у нас ком-то отдыха. Ну, дальше уже пройти нельзя. Нет, это только... А -а -а То а тут можно у нас что ли? Можно вместе с ними сидеть. Да. А что еще тут есть секретное? Ну, тут есть, в принципе, ничего. Давай попробуем воду включить. А, ну давай, проплыли. Ай, а -а -а, меня выкинуло! Ты где? Ой. Хелп ми! Please. Сейчас я, я, я тебе водку сброшу. Да я уже далеко. уже далеко уплыли от меня. Тут невозможно выйти из этой комнаты, если ты маленький. А из какой комнаты? Из. Из. Из Таюма? Нет. Ладно, давай попробуем еще раз. Ну, давай, только мне надо сесть. А то у меня планечек слабый и меня выкидывает из лодок. У меня есть еще, правда, Титаник, космическая база, но они недоделанные. Ну, мы сейчас это попробуем, давай. Да. Я хочу спасательную шлюпку посмотреть, что умеет. Mm. Да ничего. Мотор, все деньги и все. Так, давай включаем воду. Погоди, ну. стой, стой. Давай сядем тогда в спасательную шлюпку. Не, не надо, ну ладно. Воду включай. Ну, поплыли. Так, вот корабль уйдет. По волнам. Дальше. Я упал за борт. А -а спускай, спускай шлюпку спускаю. и попробуй меня спасти. Давай. Вылезай. А теперь Оп! поехали на ка. Ко... О, этого человека тоже спасай. <смех> давай. А, а как, тем, а как теперь попасть на корабль? Ну. А никак. гарпунами. Сейчас. Ну, гарпунами в принципе тоже можно. У меня их там 6 А шесть, шесть, медленно шесть. Едет, что ли? Ну. Мне кажется даже медленнее, чем корабль, едят. Так давай подъезжай. Давай. Все, стой. Я сам стрельну гарпуном. Вот так. Все. И как теперь наверх попасть? Никак. А вот можно. В принципе, Давай сюда. Залезайте, залезайте, залезайте. А я а, потеряли пассажиром. Давай залезай. Да, вот. возможно все-таки на корабль попасть немножко сложно, да? Потеряли пассажиром. И Давай. корабль еще Заясь. можно остановить на месте, если срелим гарпуном. Mm -hmm. Типа как якорь. В принципе, да. Кстати, а, изначально все у меня был один гарпун драконий, потом со вторым Хэллоуином у меня появился второй. Потом, когда я посмотрел твое видео, я узнал, где еще четыре штуки откопать. Так, ну, рассетнись и можешь его загрузить заново. Так, ну, вторую постройку смотрим или уже на следующее видео? Все, останавливайся. Давай смотреть следующую постройку. А, давай. Следующие постройки моего подписчика Егора я вам покажу в следующих видео. Спасибо за внимание всем пока.